здравствуйте мои девчоночки для начала вам скажу про нитки это 330 метров в 100 граммах сколько уйдет ниток, я вам здесь вот в этом окошке допишу в конце видео на мой 44 размер 44 может быть уже 46 я кстати уже и не знаю меряем обхват бедер 105 сантиметров у меня я буду делать расчеты на себя чтобы вы могли посчитать чтобы вы могли сделать свои расчеты. То есть обхват бедер у меня 105 сантиметров, я делю на 2, то есть это полуобхват бедер мне нужен, это 52 с половиной сантиметра. Это все дело я делю на 11. 11 это у нас вот такие вот сектора, то есть это так называемый масштаб нашей выкройки. Делим на 11, получается у меня 4,7, то есть 4,7 это размер каждой ячейки. 4 миллиметра и набираем мы петли, набираем петли, вот я буду примерно рисовать. Длину мы можем корректировать именно в этом месте сейчас я набираю у меня 70 петель длина получилась у меня сейчас я вам все расскажу одна деталь у меня связана. вот она узор такой девчонки что рассчитывайте что оно тянется вниз не в ширину а вниз мои 70 петель и крючок 4 миллиметра вязала свободно вот смотрите 40 сантиметров 40 с половиной ну 40 сантиметров и вяжу я 6 рядов в моем случае мои 4 и 7 вот сейчас мы приблизительно вот мои приблизительные 47 видите девчонки вот это первая наша первый сектор первая полосочка то есть вот это у нас вырез на рукав вот. то есть набираю я цепочку из 70 петель и вяжу Основным узором, который я вам сейчас покажу. 70 петель. Делаем 2 воздушные петли подъема. Делаем накид. Вот здесь я вот держу 70 петлю. И из нее вытаскиваем еще одну петлю. И потом все три вместе провязываем, которые у нас на, на крючке. Снова накид. Вытаскиваем петлю. И все три вместе провязываем и так до конца ряда довязываем до конца ряда видите? делаю 2 воздушные петли подъема поворачиваю работу и теперь вяжу точно так же но видите вот это моя первая петля но я беру за заднюю стенку петелечки видите передняя здесь у меня остается я захватываю за заднюю стенку накид, захватываю за заднюю стенку косички и провязываю 3 петли вместе и так все время, вот это весь наш узор, вот эта передняя стенка косички образует вот такую вот как бы резинку И вяжем первую нашу ячейку первая ячейка у меня 6 рядов вот, продолжаем смотрите провязала я вот эту эти шесть рядов теперь я наберу 30 воздушных петель и буду продолжать вязать два сектора то есть Здесь у меня будет 12 рядов. Это наше плечо. Это у нас пройма и плечо. И здесь у меня 30 петель воздушных. Вот видите, провязала теперь я вот конце до конца ряда 6 довязала и набираю 30 петель поворачиваю вязание и начинаю вязать 12 рядов вот она видите теперь вверх мы набираем после 12 рядов мы набираем 35 петель и вяжем ровно вот вяжем ровно 5 секторов вот если 5 мы можем 5 4 7 на 5 25, 23 с половиной сантиметров 23 здесь вот подтянута 24 даже здесь у меня видите получилось 50 сантиметров что не страшно потому что тянется очень хорошо набираю я здесь еще 35 петель и продолжаем наше вязание теперь поворачиваемся и вяжем всего у меня здесь 30 рядов 5 рапортов вот этих вот вот я провязала 30 рядов как вот здесь вот здесь я возвращаюсь туда где я была то есть нам сейчас нужно продублировать вот эту сторону здесь я провяжу 12 рядов здесь 35 петель не довязываю до конца, видите? Сейчас я повернусь и буду вязать вот эту вот часть, где у нас плечика 12 рядов. Далее я не, не довяжу 30, точно также. но это я вам покажу. Сейчас в данный момент вот здесь вот у меня осталось 35 петель, и я поворачиваю вязание и буду вязать уже только вот это плечика вывязывать. Вот как наша горловина здесь вот уже связано поворачиваюсь и вяжу обратно 12 рядов вот я восстановила здесь вот вот эту часть то есть провязала 12 рядов точно так же 12 рядов 30 петель не довязываю и вяжу 6 рядов то есть дублирую и потом все у нас остановится вот здесь вот у меня 30 петель поднимаю 2 петли подъема поворачиваю и вяжу в эту сторону 6 рядов вот наша деталь готова вот она у нас все идентично и всего нам нужно две детальки вот они так выглядят пройма плечика горловинка с его стороны у нас нет то есть у нас здесь и здесь одинаково поэтому две детальки мы складываем здесь я оставила подлиннее нитку продела в иголку и сшивать будем боковые стороны и плечо с горловинкой вот так вот с обеих сторон и боковые стороны на схеме я вам Покажу таким вот образом. Здесь сшиваем, здесь сшиваем и бока. Складываем две детальки и сшиваем. И сюда, вот так вот. Ну вот и готово. Еще что я сделала смотрите сшилась вывернулась сшилась вывернула еще немножечко закрепила вот здесь вот чтобы не было вот так вот прям растянута беру ниточку крючок и вот здесь вот где у меня поперечная полоса вот переходит в вертикальную вытаскиваю на этом стыке вытаскиваю петелечку и вот так Первый полустолбик, потом просто столбиком. И потуже. Просто не, не боимся стянуть здесь. Чтобы просто не торчало у нас в этом. Покажу на манекене. Вот и все, наша жилетка готова. Носите, лежите, девчонки. С вами была Вика, школа рукоделия. Я с вами прощаюсь. Сейчас еще покажу на манекене, а предварительно прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. С вами была Вика.